Приветствую всех и сегодня выдалась такая интересная возможность заглянуть э, ранний доступ, э, я бы сказал очень ранний доступ на э, Meta Human Creator от Epic Games. Да, я запросил доступ и мне дали этот доступ э, для того, чтобы я мог посмотреть, э, что и как здесь работает. Это очень-очень простой функционал, но с довольно-таки прекрасным результатом. Я бы назвал это так. И то, что здесь можно создать, ну, это, я думаю, если не дни, то недели, может даже месяц работы одного человека. Да? Ну, то есть, чтобы создать с нуля такого реалистичного персонажа, понадобится очень много времени. С одной стороны, это упростит работу для разработчиков, но с другой стороны, это отнимет работу у людей, которые создают этих персонажей. То есть э, теперь абсолютно не обязательно уметь моделировать, да, для того, чтобы создать вот такого вот реалистичного персонажа с мимикой, э, с довольно-таки качественными текстурками, уже с настроенными лодами. Давайте посмотрим, смотрите, здесь 7 лодов, 7 лодов. То есть давайте начнем с самого маленького, ну это очень страшно, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, <свят> поэтому давайте перейдем дальше. Это даже, не знаю, для мобилок не особо хотелось бы использовать, ну вот это уже может быть для мобилок неплохо сойдет, давайте еще посмотрим, ну тоже неплохо. Это уже четвертый лот, это минимальный лот, который а, можно было бы использовать, ну, относительно в близком расстоянии, да, для игр на ПК. Но, кстати, если персонаж очень далеко и вам реально нужно, чтобы его было видно, да, хотя бы силуэт, то вот вам силуэт как бы, да, вот силуэт. Ну, то есть с оптимизацией, я думаю, вопросов здесь возникнуть не должно. Единственное, что пока что я не нашел возможности здесь посмотреть сетку персонажа, чтобы увидеть, что там у нас с сеткой. Но сейчас это довольно-таки круто. Да, здесь можно поставить другую анимацию. Давайте просто поставим idle. Персонаж, как мы можем видеть, да выглядит довольно таки реалистично все движения плавные да также хотелось бы конечно посмотреть скелет скелет можно кстати посмотреть в пиксель мегаскане поскольку там есть уже заготовленные персонажи которых можно скачать к сожалению сейчас отсюда скачать персонажа нет возможности это небольшой, конечно, минус. Но мы можем ознакомиться с функционалом, да, и знать, к чему а, может потолкнуть это приблуда. Так, а, давайте пройдемся по интерфейсику. Что у нас здесь? Здесь у нас мы можем выбрать э, тип интерьера, да, в котором мы будем смотреть. Ну, в принципе, интерьер это вообще без разницы. Здесь мы можем переключать камеру, да, переключать на лицо, на тело на торс на ноги и тому подобное а единственное что сейчас очень мало настроек самого тела да у нас много настроек лица но мало настроек тела давайте начнем с тела поскольку здесь очень мало я немного покажу расскажу я уже поклацал где-то полчаса к сожалению да пока что дают только один час э, на сеанс то есть больше часа мы здесь провести не сможем э, нужно будет запрашивать дополнительный доступ э, так давайте пробежимся что здесь здесь мы видим у нас будут модели для э, обуви здесь у нас будут модели для штанов пока что до да, варианта у нас ну очень мало и как бы они никак не настраиваются да у нас по три варианта и по три варианта тела вот это тоже конечно очень странно что у нас здесь тела идут именно вариантами а, было бы намного лучше если бы здесь использовалась настроечка да хотя бы как для лица либо какой-то ползунок веса ползунок роста и я думаю это добавится в скором времени а теперь давайте перейдем к причесочке, и здесь мы уже можем добавить усы а, так какие-нибудь усы можно добавить пока что здесь тоже не очень много но уже больше да и мы можем настраивать а, разные параметры так единственное, что мне нужно перейти в мод Есть прически с таким значком, да, это у них на данный момент есть только два лода, это 0 и 1. То есть если мы здесь переключим на лод 2, то мы не сможем ее видеть. А где значка нету, да, если мы переключим, то мы сможем ее видеть. А, так, вернемся к лоду 0. Здесь причесок, конечно, побольше, но их все равно не так уж и много. И если бы была какая-нибудь кастомная настройка, как в программе, например... Э, как же она называлась? В Road Studio. Студио. Единственное, что там делаются только анимешные персонажи. Но там очень крутая настройка волос. Там реально волосы классно создаются. Так. Так, так, так, что здесь у нас? Макияж. Макияж, ну, макияж, конечно, скудненький, до да? макияж можно и уже вручную нарисовать ему, если нужно. А здесь у нас есть гибкая настройка э, ротовой полости. Да, мы можем настроить зубы, э, расстояние между зубами, цвет зубов, э, дальше изношенность, наверное play, play. Ну, да, в общем сделать мукарис. А, так что у нас здесь здесь можно цвет глаз также можно а, цвет глаз настроить более детально можно даже сделать левый глаз не знаю, такого цвета Правый глаз какого-нибудь такого цвета, не знаю. И выбрать ему даже разные. Но мы так не увидим, конечно, что у нас что-то меняется. А вот так вот увидим. Да, у нас меняется сетчатка глаза а, и здесь тоже что-то у нас а, сам само яблоко глазное мы можем настроить свет немного можем настроить всякие тени всякие отблески и тому подобное а, так что у нас здесь здесь идет уже само тело и кстати тут довольно таки много вариантов это автоматические варианты текстуры которые мы можем использовать и тут буквально чуть-чуть ползунок сдвигаешь и уже а, у нас как бы меняется тело нашего персонажа Ну, давайте оставим так. Дальше у нас идет контраст и рокнесс. И остается бленд, интересная фича, довольно таки интересная. Да, сейчас я это все уберу. И вот наш исходный персонаж. То есть вот он выглядит так его лицо. И мы можем как бы представить, что бы было, если бы несколько лиц смешались да, в одно. Так, давайте его наверх. Давай сюда. А, дальше, дальше, дальше. Кого еще мы можем использовать? Давайте вот этого. А, потом можно добавить немного азиатской внешности. Так, сейчас где-то сюда возьмем. Ну, давайте вот, вроде как Азиат. Хотя выглядит не очень. Ну, давайте еще кого-нибудь добавим. Слишком он у нас стал похож на Азиата, но это сейчас все можно изменить. Так, еще добавим. Вот столько персонажей мы добавили, и теперь в бленде, да, мы можем перетаскивать от определенного персонажа к определенному персонажу, и, соответственно, настраивать внешность. То есть можем брови взять, да, от верхнего персонажа, лоб взять, к примеру, вот от этого персонажа, скулы взять вот от этого персонажа потом губы взять например от японца ну, хотя от японца я бы не брал давайте возьмем вот от этого персонажа от скулы можно взять от японца да и вот так вот быстро мы настроили внешность нашему персонажу и при том что Давайте Я включу Face From, Play, да, при том, что это все подхватывается, и сразу же можно уже проиграть анимацию и посмотреть, как это будет выглядеть. И я скажу, что это выглядит очень-очень-очень круто. И у нас уже есть сообщение, да, о том, что э, лимит сессии 1 час максимум, а у вас осталось пять минут и короче заканчивайте сессию и валите нахрен хрен ну, вот так вот сообщение спасибо мы еще немного посмотрим на персонажа а, в общем вот такая вот программка ну я так понимаю она будет в облачном сервисе а, скорее всего в облачном сервисе, что-то наподобие как э, с анимацией Миксаму. Но выглядит это круто, работает это круто, интересно в каком доступе она будет, то есть она будет э, платная, она будет бесплатная, я пока этого не знаю. Либо же она может быть вообще по подписке, э, что сейчас очень довольно-таки модно. Но если бы она была бесплатная для использования с Unreal Engine, это было бы очень-очень круто. Просто это вывело бы графику абсолютно на новый уровень. Ну, то есть вы ну, вновь представляете, да, вот какой-нибудь школьник сидит где-нибудь, не знаю, там в селе и делает таких персонажей, да, добавляет в игру, создает им мимику. И, как бы, на выходе получаем какой-нибудь блокбастер из какого-нибудь села, да. Ну, то есть, насколько это может быть круто. И, кстати, классный персонаж получился. Ну, я думаю, на этом мы закончим наш обзор. Если вам интересны такие видео, да, по каким-то новинкам, такие разборы просмотры программ касающихся графики касающихся Unreal Engine то я думаю что-нибудь придумаем будем смотреть будем следить за этим софтом как он будет развиваться когда же нам дадут уже доступ для скачки наших персонажей которых мы будем здесь создавать и дадут ли его вообще что будет вообще с этой программой в дальнейшем мы будем за этим следить. Поэтому на этом наш обзор подходит к концу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И конечно же все ссылочки будут в описании. На Discord, На поддержку канала, если у вас будет желание. И я думаю еще сделаем что-нибудь интересное по MetaHuman. Креатор либо же по мета-хуман персонажам. Поэтому на этом мы видео заканчиваем и всем пока.